Приветствую вас, мои любимые подписчики. С вами Елена Дегурова, Содружество яркожителей и самый точный энерговибрационный прогноз на неделю для стрельцов. И, конечно же, я начну с того, что напомню, что в данный момент мы проходим коридор затмений. Это настоящий коридор возможностей миллионеров, нескромно, но это факт. И именно в этот период, по 15 февраля, вы можете воспользоваться уникальным нашим предложением, участвовать в энерговибрационных сеансах для раскрытия максимальных ваших ресурсов, потенциалов, для того, чтобы мы могли вместе перепрописать вашу программу, настроив ее на самый лучший вариант, который у вас заложен. Более детально о, о, о сеансах и о том, как прошел первый поток, вы можете ознакомиться у нас в соцсетях на моей страничке, либо а, вот здесь в а, видео на ютубе, а, под видео есть ссылочки на описание сеансов и о том, как проходили сеансы первого потока. Второй поток стартует сегодня, 5 февраля, в 19.00, и пять дней мы будем с вами работать. Это будет 10 сеансов, два сеанса в день, один с вами, один без вас ночью мы будем проводить. Третий поток стартует... 10 февраля в 14.00 и 5 дней в 14.00 мы будем работать с вашей сферой здоровья, отношений, финансов, успех в общем и в целом и, конечно же, яркая жизнь, а мы будем выстраивать все, чтобы вы жили яркой жизнью и счастливой. Также я хочу вам сказать о том, что с этой недели вы можете заказывать индивидуальные прогнозы для себя. Прогноз на неделю и прогноз на месяц, они немножечко разные. И чтобы ознакомиться с описанием этих прогнозов и посмотреть пример составленного прогноза, вы можете также найти ссылочки у нас в соцсетях, либо на канале в YouTube под этим видео. Только на канале в YouTube есть четыре прекрасных подарка для вас это энерговибрационная практика для привлечения быстрых денег это инструкция для подсознания, прям пошаговая инструкция, которую вы берете, применяете и получаете желаемое в вашей жизни. А также запись встречи, которую мы открыли для вас в подарок. Это прогноз для каждого знака зодиака на период затмений, как же можно воспользоваться, какие потенциалы можно раскрыть, особенно если вы придете к нам на сеансы. Мы это усилим. А, ну что, мои родные, а сейчас прогноз. Стрельцы в будние дни недели будут настроены на активное общение с окружающими. У вас складываются гармоничные отношения со знакомыми, с друзьями, соседями, родственниками, со всеми, кто будет с вами соприкасаться. И если раньше с кем-то из них у вас была размолка, то при желании помириться вы можете использовать эти дни для примирения. А в целом вы легко находите взаимопонимание с самыми разными людьми, поэтому можно запланировать новое знакомство. Ваша симпатия и такт по отношению к окружающим позволят окружить себя доброжелательными людьми. У одиноких стрельцов могут произойти романтические знакомства на улице во время поездки в принципе везде, где бы вы ни находились. Отнеситесь благосклонно к знакам внимания, исходящим от представителей противоположного пола. Возможна любовь с первого взгляда, а вот в конце недели на выходных лучше воздержаться от контактов с незнакомыми людьми. Не следует никому также доверять секреты из своей личной жизни, даже если вы беседуете с попутчиком в поезде дальнего следования. Мир более тесен, чем вам кажется, и ваши слова могут использовать в итоге против вас. Продолжая тему отношений, хотелось бы добавить, что влюбленным стрельцам эта неделя принесет максимум романтики, а свободные стрельцы будут готовы флиртовать буквально со всеми подряд. Однако ваше поведение будет совершенно иным, если в поле зрения появится кто-то неординарный или вас поманит запретный плод. В этом случае вероятен бурный роман, в котором почти все будет зависеть именно от вашей инициативы. В период с 7 по 10 февраля вы будете способны генерировать самые отчаянные идеи и немедленно воплощать их в жизнь, и лишь воскресенье напомнит вам о границах дозволенного. Что же касается карьеры и финансов, то начало и середина недели благоприятствует стрельцам в деловых контактах, в поездках и в принципе в любом виде торговли. Люди, которые работают с большим количеством людей, любые консультанты, фрилансеры, оказывающие услуги населению, могут успешно провести рекламные встречи с потенциальными клиентами или подписчиками, а наработка клиентской базы произойдет от очень успешно и быстрыми темпами. В конце недели будьте осмотрительнее при работе с информацией. Вам может поступить ложная информация, ложные сведения, которые могут дезориентировать вас и привести к ошибочным решениям. Будьте осторожны. И мои родные, конечно же, я напоминаю, что мы приглашаем вас на энерговибрационные сеансы, которые начинаются с сегодняшнего дня, 5 дней в 19.00 и с 10 февраля 5 дней, более подробно информацию вы прочитаете по ссылочкам, либо обращайтесь к нам в соцсетях, и, конечно же, если вы хотите сказать нам спасибо, если вам полезно то, что мы делаем, ставьте лайки, если вы хотите произвести небольшой энергообмен, делайте репост, этим вы поможете и нам, и своим друзьям, которые тоже увидят это видео, и, возможно, кому-то оно очень-очень сильно поможет. Поэтому ставьте лайки, делайте репосты, подписывайтесь на наш канал, чтобы быть в числе первых, кто получает самые полезные видео, и в том числе прогнозы. А я с вами прощаюсь, с вами была Елена Дегурова, Содружество Яркожителей. Пока-пока, мои родные!